Я давно мечтал это сделать, и вот, наконец, свершилось крещенское купание. Костя, а? сам безумные да, людей да, привлекает. Да, да, да. Меня уговорили окунуться первый раз, страшная жуть. Ладки, пророк, елки, крест. Люди такие вообще как бы из бассейна выходят. Вот, солома, чтобы ноги не примерзали, блин, пель. И что, надо просто взять и окунуться? Зайти, окунуться, три раза окунуться под воду. Давай, давай, холодно, Не, вообще, на самом деле, так не холодно, вот, наверное, там будет холодно. Ой, мы с Костей, кости меня уговорил, уговорил, да, это жуть, жуть. Да, да, сейчас мы камеру поставим. Может быть, как надо. Давай я подержу, а ты лезь. Может ты первый? Давай, давай. <связь> так. Ой, <Вы> извините. <связь> Давай, давай, я засниму тебя. Давай уже, давай. Все нормально. Я думал, будет страшнее. В общем, я думал, будет страшнее. Казалось, не так. Это... Молодец. Ой. Ой. Все, все, можно бежать. Программа выполнена. Ой. Ой. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Ай, тепло, тепло. Дай привет собрался. Андрюха, пожалуйста, Кость, ты что, замерз? Руки. А мне, знаешь, самое необычное было, что... На этих деревянных штуках э, лед лед не хватаешься и такое на... руки-ноги примерзнут просто и быстрее, вот, а в воде нормально. Да, в воде. не страшно, мороз особенно страшно, когда стоишь, у тебя ноги так приливают, выходит Вот, поэтому очень правильно, это тапочки, тапочки это вообще вот самый главный здесь. Да. настоящий настоящее моржение прямо на улице переодевается. Ну, да, да. Да, да. Еще хорошо за собой горячую чую брать Ты Взял вывел. Нет, а там нулевое. Иди, наливает, иди, да? иди там нулевое. Ну вот а теперь как обычно не верится, что я туда окунулся потому что блин <соценно>, <соценно>, <соценно> холодно, <соценно> ветер холодный сегодня, ветер. А вот благодарные друзья, которые. По длинной цепочке Приобщили, вытащили, приобщили Меня к этому делу, я уже понимаю, что Сложно будет остановиться да. Не знаю, как 28 градусов народ купается Честно говоря, Но ну вообще это просто Это кайфово, это очень шикарная русская традиция Просто слов. Так что купайтесь Набирайте смелости